Рассказывай. С чего все у нас началось? С чего началось? 27-го прошел митинг в Челябинске. Мы приняли после митинга решение выехать. на объездную трассу. Куркан Троиц на 15 километр. Там две стоянки дикие. Мы встали там. Все. У нас было разрешение. Мы подали на официальное разрешение, чтобы провести пикет официально. Что нам утвердили с 1 по 5 ребята включительно, отстояли мы там, прошли резолюцию, подписывали. То есть что на митинге была резолюция? Вот сегодня председатель наш отправил последнюю резолюцию в Путину. А так во всей инстанции Челябинской области, то губернаторам и всем остальным, я точно не знаю. Вот. На резолюцию, на пикете, то есть останавливались очень много машин, порядка около 500-600 подписей. Подсчеты, как, до конца никто не почитал. все ксерокопки все сделали, отправили, отстояли, что мы стояли, люди все в принципе понимают, все одобряют, Но многие люди подневольные, дежиделка, деловые линии, магниты и все там подобное, останавливались, кто хотел результант, кто, -то, кто -то нет, ну все за, все понимают, что это просто уже нереально, столько налогов платить, ни за что. Дорог как не было, так и не будет. Мостов, как они якобы строят мосты, на севера вот едем, они в прошлый год, да, мостов сделали Но все мосты отличаются от дороги. То есть даже к мосту подъезжаешь, на мосты почти до конца, потому что ты подпрыгиваешь на этих трамплинах. Дорожники с мостустроивцами никак договориться не могут. Элементарно даже плавный заезд сделать на мост. Все дороги, которые были в прошлом году сделаны на север, сегодня осенью весной они поплыли, как плиты расходились, ямы были дыры, так они сейчас есть, ничего не изменилось, только списываются деньги. Для кого -то, куда и зачем понять не можем. Вот нам и интересно, но ну что сказать не можем. Что чтобы, чтобы, чтобы это можем? выяснить, чтобы хоть чуть-чуть народу это дали понять, если люди требуют, куда все сукой не топло. Обещали нам в 2012 году он сам тогда министром был Кутин поднимем акциз берем налог на транспорт на 2 на 3 рубля поднимется акциз стоила солярка тогда 20-23 рубля сейчас уже 38 рублей солярка стоит как налог рост на транспорт акциз поднимался уже 9 рублей акциз стоит ничего не изменилось еще нам включили платон вы 90 на сегодняшний день с 15 числа а за что платить вот. мы вот хотим вот это вот разобраться за что мы должны еще платить в запчасти все подорожало, резина все подорожала, ничего не меняется, только все дорожает, а ставки как были 10 лет назад, на этом же уровне ставки остались, то есть ездим за бесплатно, уже устало. Я Может, ты... какой-то реакции, чтобы хоть что-то прояснили нам, хоть где-то по телевизору показали, куда это все уходит, то есть какие-то официальные бумаги, какие-то отчеты, чтобы люди хотя бы знали, за что мы ездим, за что мы это все платим, вот как бы моя точка зрения. Я не знаю, у каждого у нас своя точка я зрения. Расскажи, как я перемещаться я... начали. Да, перемещались мы. У нас 6 числа приехала пресса куда на объезду, Курган, Челябинск, э, Троиц. За 16 километр 31-й канал приехал. У нас официальная часть закончилась, то есть разрешение у нас закончилось. Мы все плакаты все убрали. У нас остались только флаги. И приехала 31-й канал. Съемку делали, то есть, как бы, ну, пресса, это свобода слова, никто не запрещает, как бы, никто об этом не задумывался. Приехали по борьбе с экстремизмом. Нашего председателя выманили, можно сказать, из лагеря. Он его не покидал с первого дня и до последнего дня. Только вот к экстремистам. Они предложили, говорит, мы хотим вам помочь, чтобы провести как бы правильно это, дальше как-то ваше брикентирование, чтобы оно законным было. То есть это надо проехать к нам, там на месте мы все объясним. В итоге он уехал, его все потеряли, потому что заставили отключить телефон, заставили объяснение писать, то есть, ну это все было незаконно, ну ладно, бог с ним, то есть, ни адвокату не дали позвонить ничего, дали один звонок только нашему председателю общероссийскому, то есть, объединение переводчиков России Андрею Бажутину, тот сказал ему, нанимай адвоката, 300, звони им. Мы не дали им позвонить, он, он позвонил, и сказал, тебе не повестки, ничего не было. То есть можешь не ехать по участковому в мяско. Ничего на себя, то есть статья 51, клеветать на себя ты не можешь, то есть давать показания ты на себя не обязан. То есть только по, сове, по повестке официально, ну, он приехал в лагерь, приехали экстремисты, конечно, там, покричали, поорали. Ты нас обманул, ты нас кинул, там, ну, все это, нецензурное вранье было, там. Как, ну, на таких-то она На следующий день уже с Миаскова приехали. Малевского Сергея попросили. То есть в любом случае мы вас вызовем, По повестке, не по повестке. То есть приедьте, все равно объяснительно напишите. На этом все закончится. Он приехал, написал объяснительную. На следующий день уже завели на него административное дело. Подали в суд. Это было в пятницу. Дату я не помню, если сейчас. на у меня час спешку, я не вспомню дату. То есть в пятницу назначили административное дело, во вторник у нас уже был суд. Мы посовещались, в воскресенье мы сняли пикет, то есть люди уже тоже устали с 28 числа стоять на объездной. И поехали по домам, то есть мы не знали, чем кончится суд, экстремисты угрожали, то есть приедем всех, разгоним, если не будете на наши условия идти. И мы решили сняться. Прошел суд, Прошел, не закончился он, то есть адвокат затребовал всю информацию, всех свидетелей, кто оформлял, кто допрашивал, кто объяснительный брал, то есть э, требований никаких непонятных, что вообще что обвиняют какие-то, то есть незаконный пикет, хотя флаги у нас законные, это объединение перевозчиков России, то есть они зарегистрированы. Ни адвокат, ни судья, я так понял, ничего не увидели такого сверхъестественного. Не в видео, то, что показали на 31-м канале, это была доказательная база. Вот перенесли на, Фу, на какое число, сначала на 20, какое это мая перенесли сейчас на 12-е, по-моему, что ли. Ну, это надо у председателя, председатель приедет, он все знает. Вот. Мы решили, что стоять дома смысла нету. Мы поедем бесплатно бесплатную также стоянку. За каждый грузовик мы каждый день платим 150 рублей в сутки. Смыслом мы не видели платить за грузовики. Мы поехали на обездную. Продукты все это как бы есть. Люди есть, которые приезжают нам, которые нас поддерживают, скажем так, гражданские люди, которые в городе живут, видят на все эти цены беспредел, на все, что поднимается, как все это. Вот нам привозят продукты, все. Сталин сначала на 56-м километре выхачивает. Там мы отстояли 5 дней, потом приняли решение, я не знаю, кто это, что принял. То есть нам председатель сказал, переезжайте, я скажу, будем сюда, то есть переезжать на Европу, Азию. Мы снялись в течение 10 минут, собрали вещи, закрыли штаб и поехали. Приехали сюда и вот с 16 апреля стоим здесь. Все нормально, стоим. Никаких, в принципе, таких сверхъестественных со стороны милиции нету. Пока? Да, пока. Приезжают, объяснения берут, фотографируют и уезжают на данный момент. Ну, вот тогда вчера я... Вчера вот приехали, то что, да, вот у меня объяснение взяли, уже письменное объяснение. Не устно, письменное объяснение, что у меня на машине стоит, висит наклейка, которая в виде... Красный круг, как, ну, знак стоп, въезд воспрещен, и перечеркнутый со словом Платон. Им это не понравилось. Как бы я считаю, это наклейка, она мне понравилась. Я, машину наклеил еще полгода назад, не знаю, что это будет. Какой-то у нас протест, не протест. То есть это на машине, на железе наклеено, я не считаю. какие-то призывы, как они там это расценивают или еще что-то. взяли объяснить, мы ну, я написал, что все нормально, никакой. Просто не призыв, а наклейки. И они уехали вчера.